Здравствуйте, мои хорошие, мои дорогие друзья! Я вчера ничего не снимала, потому что ездила в семинарию в Пельм. Там я ездила, у нас была лекция по практической психологии и психотерапии, потому что работники-катехизаторы, они работают с людьми. А работать с людьми, это значит, надо знать психологию людей. Вот мы ездили туда на лекцию и определялись с теплым с дипломной работой. Поэтому я ничего не снимала. И когда я приехала домой, я такая устала, вообще все голова мне заболела. Открыла Одноклассники и увидела письмо Нины. Сообщение мне Нина написала. Ниночка, большое тебе спасибо, ты моя умничка. Ты написала коротко и ясно. Это очень просто и поэтому очень талантливо. Я однажды... Спасибо, Нина, тебе. Великое. Ты два сообщения мне написала, но они настолько э, краткие, точные и емкие, что что даже падают прямо в подсознание. Это я говорю к тому, что когда рассказывала я о, о том, как сломать логику вампира, там в этот момент я говорила, что подсознание у человека оголяется на переходе эмоций. Я говорила а, только о испуги, но переход эмоций это может быть переход любой эмоции в любое состояние например от веселого к грустному и от грустного к веселому так вот когда я открываю это смс я не ожидаю что там что-то написано, скорее всего я ожидала какие-нибудь подковырки там и так далее негатив, но увидела я настолько парочку таких фраз, которые у меня сразу в подсознание попали, потому что неожиданно вот. И они, эти фразы, это как почва под ногами. Они всплывают у тебя постоянно и повышают твою самооценку. Поэтому, ребятки, своим детям, своим друзьям, родным, знакомым, не стесняйтесь говорить комплименты. Ну правда, вот такие искренние, настоящие теплые слова. А еще мне из головы не выходит Галечка Красникова. Прости, что я назвала фамилию. Ну я ладно, уберу, я вырежу фамилию. Вот, она написала мне вчера. Я вот смотрю на вас, на ваши ролики, и заряжаюсь на целый день. Вот этого я и делаю, потому что я сейчас, я очень рада, что я, Далечка, тебе помогаю заряжаться на целый день, потому что я сама заряжаюсь на целый день. А я стала это делать, потому что, во-первых, сейчас уже возраст такой, я никуда не хожу, я нахожусь дома, я не работаю. А энергия у меня еще ухухо. И хочется, самое главное, помогать кому-то еще. Вот. А еще какие-то, наверное, внутри генетические есть данные. Потому что когда я только родилась, я еще говорить не научилась, но я уже взяла тетрадки, начала работать учительницей. Это вот просто не обсуждалось никогда, других вариантов просто не было. Я была учительница по жизни всю жизнь. То есть вот. И до сих пор у меня пробивает на педагогику, хотя я учительницей давным-давно не работаю, но все равно я всех учу. Простите меня, пожалуйста, это. И второе, я артистка, оказывается. Я об этом совсем недавно узнала, о том, что у меня есть этот талант. То есть выступать. Рассказывать, предлагать, играть роли. Вот. Я когда училась в Москве в институте, у нас были занятия, урок назывался «Арт-мастерство», «Артистическое мастерство». Вот. И там мы тоже играли разные роли, у нас были уроки, практики, и прочее. И я выделялась среди всех наших слушателей тем, что я очень хорошо играла. И очень хорошо могла привлечь внимание всех зрители. Так вот, самые прекрасные мысли у меня приходят утром. А сейчас, пока все ребятки у меня спят, вся семья спит, у нас сегодня большой праздник, в семье будет, Вот, пока вся семья спит, я, попив кофе, помолившись по пив святой водичке с моей прекрасной молитвой, я так я люблю, Господи. Пусть будет дар Твоей святой, просфорой, святая Твоя вода, в оставление моих грехов. Восвещение ума моего. оздоровление душевных и телесных сил моих. Воздравие души и тела моего. В покорение страстей и немощи моих. Волитвами причистоя Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Вот для чего мы пьем святую воду. Спасибо вам, ребята, за внимание. Я очень рада, что я кому-то помогаю. И чем дальше я буду это делать, и еще мне Ирина написала здорово. Она здорово написала, она мне спасила, написала, спасибо, Любушка, за твою чистую душу. Но с чистой душой, конечно, может быть, хватанула немножко. Но если увидела она во мне чистую душу какую-то, правда, без всяких камней за пазухой, то слава Богу.